Итак, дорогие друзья, простейший эксперимент. Как вы видите, на левой части приборной панели у меня слегка погасла лампочка. Сейчас мы починим старым русским приемом. Вот, буквально два удара и все готово. Рекомендую.